Здесь кто-нибудь. Скоро брат Мэттью будет умирать от желания сообщить нам, где искать пергамент. Начинаем второй этап. Выдвигаемся. Я не могу продвинуться в расшифровке рукописи. Но из того, что я успел расшифровать, следует, что брат Мэтью в своем письме был прав. Дорогой епископ Берри, этот пергамент мы обнаружили несколько дней назад во время реставрации склепа в нашей старой деревенской церкви. Учитывая состояние и качество бумаги, мы полагаем, что документ был написан несколько веков назад. Есть и другая причина, по которой я высылаю документ вам. С тех пор, как он был найден, происходят странные вещи. За это время произошло два взлома, а один из наших братьев пропал без вести. Не знаю, действительно ли это связано с рукописью, пока нам не удалось расшифровать текст, но мне кажется, мы нашли нечто очень важное и, возможно, очень опасное». Пожалуйста, свяжитесь со мной, как только узнаете что-либо о рукописи или ее содержании. С уважением, Мэтью Уэйкфилд. Я постараюсь продолжить расшифровку рукописи. Надеюсь, завтра Уильям Паттерсон сможет мне с этим помочь. В конце концов, средневековая тайнопись — его конек. Нет времени. Я занят. Епископа Перри в данный момент нет в офисе. Пожалуйста, оставьте сообщение. Епископ Перри, говорит старший инспектор Фальк, отдел расследования убийств Ашварда. Я, епископ, мне нужно срочно с вами поговорить. Это по поводу убийства священника, некого Мэтью Уэйкфилда. Мы обнаружили тело час назад. Свидетели упомянули двух мужчин в черной боевой экипировке. Уэйкфилд отправил нам сообщение за несколько дней до своей кончины, которое мы... Но это сейчас не важно. Теперь, когда он мертв, его послание приобретает совершенно новый смысл. Пугающий смысл. Епископ, мне нужно срочно с вами поговорить. Ваша жизнь может быть в опасности. Мы... Телефон не работает. Уэйкфилд мертв? Но этого не может быть. Его письмо. Я только что получил от него письмо. Эх, черт, окно. Красный три, займись объектом. Я прикрою выход. Вас понял, Красный два. Двое в камуфляже. «Они ищут меня. Мне нужно выбираться отсюда. И я должен спрятать документ в надежном месте. Не знаю, почему это так важно, но Уэйкфилд умер из-за этой рукописи. Господи, помоги мне!» Дверь заперта. Лучше мне отсюда не выходить, если я не хочу столкнуться с незнакомцами в камуфляже. Ключи ко всем важным помещениям в этом крыле. Рукопись, которую мне прислал викарий Уэйкфилд, пока что мне удалось перевести совсем немного. Несколько абзацев о божьей каре и надвигающемся конце света. Здесь также упоминается о пророке по имени Зандона, о котором я никогда раньше не слышал В отличие от профессора Паттерсона, я не знаток средневековой тайнописи Уверен, что он сможет во всем разобраться Письмо от викария Мэтью Уэйкфилда Дорогой епископ Перри, есть и другая причина, по которой я высылаю документ вам не знаю, действительно ли это связано с рукописью. Пожалуйста, свяжитесь со мной, как только узнаете что-либо о рукописи или ее содержании. Писание и символы европейских религий. Здесь складывают заказанные книги. Согласно спискам «Криптографический символизм» заказал Уильям Паттерсон, а также доктор Люси Форестер. Лучше передать рукопись моему другу Уильяму Паттерсону. Ему можно доверять, и он эксперт по расшифровке подобных документов. Название книги «Криптографический символизм». Название книги ⁇ Криптографический символизм ⁇ Какой в этом смысл? Перед уходом мне нужно придумать, где спрятать рукопись. Она не должна попасть к этим людям, если они схватят меня. Хорошая мысль. Теперь я должен позаботиться, чтобы книга не попала к этим людям. Книга называется «Криптографический символизм». В ней я спрятал послание викария Уэйкфилда. Пока что мне удалось перевести совсем немного. Здесь также упоминается о пророке по имени Зандона. Идеальное прикрытие. Здесь ее точно не найдут. А теперь мне нужно выбираться. Я должен быть уверен, что завтра Уильям Паттерсон получит книгу прежде чем доктор Форестер заполучит ее. Они оба заказали книгу, которую я спрятал. Есть вероятность, что Форестер доберется до нее раньше, чем Уильям Паттерсон. Кажется, у ворот горит свет. Только бы выбраться отсюда живым. Это уж слишком. Я не могу вот так выпрыгнуть из окна. Доктор Люси Форестер. Социальная и экономическая история. Дверь заперта. Раньше у меня был ключ, когда это был кабинет Уильяма Паттерсона. Но после переезда пришлось его сдать. Кабинет. Наша секретарша заперла дверь. Как всегда, сама ответственность. Теперь дверь открыта. Письменный стол нашего секретаря. Не вижу здесь ничего полезного. Данные о персонале. Расписание лекций на эту неделю. Может быть, я смогу как-то помочь Уильяму Паттерсону получить книгу завтра, прежде чем она попадет к доктору Форестеру. Вот так. Теперь Паттерсон сможет получить книгу с самого утра. Остается только проблема с доктором Форестер. Так, теперь доктор Форестер будет занята на утренней лекции. А вот у моего друга Паттерсона завтра утром занятий нет. Значит, он сможет сразу забрать заказанные книги. Идеально. Пора выбираться, и мне нужно спешить в полицию. Миссия провалена. Надеюсь, мы найдем у него пергамент, иначе у нас будут проблемы, Венч.